май июнь месяц он проходит под некой такой гидой укрепления рубля но как я уже говорил на доллар влияет большое количество факторов и мы видим что обычно со второй половины июля месяца по август идет обратная волна С это все нужно бежать и распродавать доллары в надежде купить их по более дешевой цене в начале июня конце июня всем привет на связи максим петров приветствую вас на канале макс Capital. сегодня мы продолжаем тему про периоды про лето, и я обещал рассказать про то, что происходит с долларом, да, каким образом себя ведет доллар а, летом. Почему он ведет себя таким образом, и как это использовать непосредственно нам, инвесторов, а, если мы хотим или купить доллары, или спекулировать долларами. Опять же, инвесторы не спекулируют. Еще раз очень важная оговорка, что это, как правило, то есть, как правило, это не является законом, который всегда работает. Просто есть вещи, законы спроса и предложения, когда у вас очень много долларов на продажу, то цена на него падает. Когда у вас очень много желающих купить доллары, то в этом случае цена на доллар растет. Как сезонность влияет непосредственно на доллар, помимо очень большого количества фактора, которые влияют на валютную пару рубль-доллар, есть еще именно сезонный фактор, который обусловлен выплатой дивидендов, дивидендов, про которые мы рассказывали в одном из наших видео, где-то вот здесь вот будет ссылочка, вы можете посмотреть. И я как раз таки обещал, что про доллар мы поговорим отдельно. Итак. Про что происходит у нас весной, как я уже говорил, на российском рынке, происходит выплата дивидендов, происходит отсечка по реестрам акционеров, то есть компании понимают, что им нужно заплатить дивиденды. Согласно закону о рынках ценных бумаг, акции компаний, которые торгуются на российском фондовом рынке, где являются акционерами различные физические и юридические лица, выплата дивидендов происходит в рублях. При этом абсолютная часть российских компаний, которые торгуются на рынке, это экспортно-ориентированные компании. Большинство компаний-экспортеров, получив валютную выручку, должны эту валютную выручку или часть этой валютной выручки направить на выплату дивидендов. Они продают валютную выручку и таким образом продают доллары, покупают рубли. Если мы посмотрим исторически, то... Как правило, в этот промежуток времени мы видим, что май-июнь месяц он проходит под некой такой гидой укрепления рубля. К тому есть два основных фактора, помимо влияния глобальных факторов, мы сейчас их не берем. Есть вот именно факторы, связанные с тем, что во-первых компании-экспортеры продают валютную выручку, второе возникает спрос, ну, до недавнего времени возникал спрос со стороны обычных физических лиц, которые летели за границу, которые как раз таки тоже для того, чтобы за границей рассчитаться, покупают валюту, но покупают валюту преимущественно опять-таки в сезон отпусков, это июнь, в меньшей степени июль-август месяц. И у нас происходит наслоение вот этих вот вещей, то есть с одной стороны в мае месяце, когда происходит закрытие реестров акционеров и компании должны выплатить дивиденды, то они продают доллары, покупают рубли. Естественно, в этом случае доллар ослабевает. Рубль начинает расти, потому что на рубли большой спрос возникает. Проходит где-то в районе 1-1,5 месяцев. Реестры закрыты, проходит общее собрание акционеров и происходит выплата дивидендов. И здесь акционеры уже получают рубли в форме дивидендов. И эти рубли, соответственно, начинают направлять на покупку тех же самых долларов. Да? То есть часть денег реинвестируется. Часть денег, соответственно, просто забирается, потому что многие, когда говорят о дивидендном портфеле, мы, кстати, тоже говорили про дивидендный портфель, как его сформировать. Вот здесь вот у нас есть по ссылочке, вы можете пройти и посмотреть непосредственно дивидендные акции российских компаний и послушать, про что мы говорили. Ну, а мы, соответственно, в свою очередь продолжаем. И полученные дивиденды, часть забираются, тратится, часть покупается валюта. То есть они начинают уже конвертироваться обратно собственниками физическими юридическими лицами которые получили вот эти вот дивиденды они начинают конвертироваться в доллары и как раз таки мы видим что обычно со второй половины июля месяца по август идет обратная волна которая наслаивается в том числе и на со стороны туристического сезона спрос возникает, и дивиденды конвертируются обратно в доллары, и доллар непосредственно укрепляется. Вот такая вот на самом деле, казалось бы, простая зависимость, если ты понимаешь, если ты работаешь в, в этой сфере, если ты понимаешь эти закономерности, это опять к вопросу последствиям первого, второго, третьего порядка, что из чего вытекает, и здесь очень важно понимать, каким образом у нас выплата дивидендов влияет на движение валютной пары рубль-доллар. Опять же, это не является законом, стопроцентным да, законом. Это в нормальных условиях. Еще больше эффект, связанный с укреплением доллара, происходит в ситуации, когда по итогам следующих 12 месяцев инвесторы ожидают, что компании не могут, ну, не выплатят такие же щедрые дивиденды, как в предыдущий год. Вот как наблюдается это в настоящий момент. Да, 2020 год для российских компаний был достаточно успешный, потому что цены на сырьевые товары выросли, 2021 год не такой может быть успешный, хотя ну, прибыль тоже имеется, но ожиданий по дивидендам в следующем году меньше и здесь возникает вопрос, да, вы получили дивиденды и у вас возникает вопрос, а что мне с этими дивидендами сделать? Еще акции купить, чтобы вслед, через год получить еще больше дивидендов? Или же наоборот, э потратить их на себя, купить валюту и ждать себе спокойно, когда произойдет коррекция на финансовых рынках и купить по более привлекательной цене. Поэтому здесь можно говорить о том, что вот в настоящий момент, вот сейчас, в текущий момент, летом 2021 года, можно констатировать тот факт, вероятность того, что инвесторы воздержатся от направления денежных средств на реинвестирование, в акции, да, они могут, в принципе, часть средств отложить в кэш дивидендов, могут часть акций продать, да, и после дивидендной отсечки, соответственно, акции могут стоить, ну, не быстро восстановиться к своим значениям до того, сколько они стоили на дату закрытия реестра акционеров. Значит ли это, что лучше всего покупать доллар, в июне, когда он немножко ослабевает? Хороший вопрос по поводу того, значит ли, что доллар нужно покупать в конце мая, начало июня, когда он ослабевает. Но, как я уже говорил, на доллар влияет большое количество факторов. То есть, если мы живем в спокойные времена, если мы живем в экономике ну, без санкционной, то, в принципе, это правило действует. Но не знаю, как допустим наблюдалось в 2020 году, когда нефть стоила отрицательных значений. То есть здесь просто о каком укреплении рубля можно говорить, когда нефть там вообще тебе еще доплачивали за то, что ты ее забираешь, да, с базы, поэтому говорить еще раз однозначно, что это так, скорее нет, чем да. Я сторонник того, что нужно покупать всегда, то есть я неоднократно об этом говорю, что 10% дохода нужно направлять на инвестиции. Если мы говорим о текущем состоянии дел, то как минимум там 30-40% должно быть и поэтому вы вынуждены тогда будете, если вы регулярно инвестируете, 30-40% покупать доллар. Я бы не стал однозначно давать совет, связанный с тем, что в июне нужно покупать доллары, но при прочих равных условиях здесь не рекомендация что-то делать. Здесь мы на канале для того присутствуем, чтобы развивать инвесторское мышление. и скорее. Данное видео посвящено ответу на вопрос, что к этому нужно относиться спокойно. Что это не значит, что когда рубль начинает укрепляться в мае-июне месяце, это все нужно бежать и распродавать доллары в надежде купить их по более дешевой цене в начале июня-конце июня. Ты просто понимаешь, что это движение присутствует. Оно в дальнейшем будет выровнено. Кто-то, опять-таки спекулянты, они пытаются на этом заработать. Инвестору нужно понимать, что такая динамика есть, она присутствует, и причины этой динамики как раз-таки заключаются в этом. Если ты это понимаешь, то ты относишься к этому спокойно. То есть и задача нашего канала, опять-таки, заключается не в том, чтобы дать какие-то паттерны, да, по каким нужно торговать. Задача нашего канала заключается в том, чтобы было четкое, осознанное понимание, что на что влияет, и когда у вас есть комплекс этих знаний, то в этом случае что-то вы можете спекулировать и на этом заработать прибыль если вы вдруг охотник или частично хоть хотите поохотиться мы тоже об этом говорили да охотники и фермеры здесь можно посмотреть в чем отличие инвестор может просто спокойно относиться к этому периоду он просто копит кэш да и в этом случае он просто в конце мая, начале июня понимают, что если у него там перевес идет рублей больше, чем долларов в этом период, он просто может часть долларов докупить и по более выгодной цене. Поэтому речь скорее как раз про это а не про то, чтобы спекулировать как-то или зарабатывать на это. И уж не дай бог там фьючерсами торговать, да, понимая вот эти вот паттерны поведения. Еще один вопрос: у меня может быть глупый доллар уже никогда не будет по 40. Отвечая на данный вопрос, я, наверное, отвечу словами Федуна, одного из крупных акционеров Рукоила, когда ему задали вопрос: когда будет бензин стоить по 20? рублей за литр в России, он сказал, когда, до, когда евро будет по 50, то есть вот когда евро будет по 50, тогда у нас и бензин будет стоить 20. Задавая вопрос, отвечая на вопрос, будет ли доллар еще по 40. Наверное, будет, да, когда евро будет по 50%. Словеваем Федуна, наверное, отвечу. С небольшой оговоркой, и то не факт, да. То есть, мы сейчас действительно наблюдаем такую картину, что цена на нефть в принципе достигала достаточно привлекательных значений 70 долларов за баррель. И при таких ценах доллар должен находиться в диапазоне там 62-65 рублей, а он там ниже 72 на очень короткий промежуток времени опустился. Потому что здесь нужно еще понимать важность наполняемости бюджета в рублях да? то есть это тема одного из видео ребята если интересно зависимость курса доллара от наполняемости бюджета подпишитесь на канал напишите в комментариях что вы хотели бы иметь такое видео чтобы мы выпустили на канале если будет большое количество запросов мы обязательно такое видео запишем В принципе у меня на этом все друзья обязательно подписывайтесь на канал потому что вы будете оперативно получать информацию о новых выпусках видео по поводу того как эффективно управлять своим инвестиционным портфелем, приближаться к очень непростой задаче, связанной с тем, чтобы обеспечивать в первую очередь стабильную доходность своего инвестиционного портфеля. Мы не говорим сейчас о том, что у нас стоит задача переиграть рынок или быть самыми умными. Задача состоит в том, чтобы инвестировать спокойно, долгосрочно, без значительных потерь, сохраняя и приумножая богатство своей собственной семьи. Для нас, в свою очередь, это тоже для канала полезно, потому что алгоритмы YouTube настроены таким образом, что он продвигают только те видео, которые больше комментируют, на, которых, на чьи каналы больше подписываются и где, что называется, людям нравится то, что они получают. Если вам понравилось, ваше спасибо может выражаться именно в подписке на канал. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего.